Всем привет! С вами Анастасия Мадейра и канал Секреты роскошных волос. Сегодня мы будем экспериментировать. Я сама постоянно призываю вас пользоваться той или иной маской. И сегодня подумала, почему бы мне не попробовать один из рецептов, который я увидела в интернете. Если честно, это был немного шок для меня, потому что я не ожидала, что вот из-за этого можно делать маску и мне захотелось попробовать что же за маска такая я прочитала на одном форуме что девочки порекомендовал ее итальянский друг использовать в качестве маски для волос обычный крем нее да-да-да, именно вот этот вот самый крем, который многие не любят, я сама его не люблю, для меня он слишком жирный И сегодня будет день X, когда мы поймем, правда ли <laughs> то, что написала эта девушка, что после применения этой маски волосы просто какие-то сногсшибательные Она писала, что намазывала маску прямо сразу на корни и на всю длину, я на корни мазать ее не буду, потому что... Уверена, что ее потом хрен от... Потому что уверена, что потом ее будет очень сложно отмыть. Я не люблю долго мучиться с масками, поэтому нанесу на длину, корни оставлю в покое. Ну, в общем, давайте попробуем. С Богом иду на риск ради своего канала, чтобы понять, действительно ли эта маска такая чудо чудодейственная, или это все бред какой-то. Наносить эту маску нужно на сухие волосы. Открываем. Замечательный Крем. Я думаю, что мне, наверное, надо будет много его. Ой-ой-ой, какой он густой. Суть в том, чтобы увлажнить сухие волосы. Господи, она вообще не размазывается. Пакли. Давайте на кончики побольше. Как я это потом все смывать буду? Вот это вот меня больше, наверное, интересует. Ну, если эффект будет действительно такой, какой описала эта девушка. Пахнет, кстати, вкусно. В отличие от всяких кефирных, яичных, пивных масок. Как дополнение плюсом к нанесению этой маски было написано, что у вас увлажнятся руки. Теперь нам надо вступить так же, как и с обычной маской. Намотать пучок, пакетик, ну и сверху полотенце. Ужасная стало. Так, в таком неприглядном виде нам нужно ходить с вами целый час. Засекаем время, поехали. Прошло 3 часа с тех пор, как я намазала замечательный крем на свои волосы. Самое трудное было его смыть. Я бы не сказала, что у меня получилось это сделать до конца. Сейчас видно, что... Некоторые куски такие прям как мокрые. Было сложно не только вымыть волосы, но и высушить. Видимо, крем настолько сильно держит влагу, что просто... Ужас. У меня волосы и так толстые, тяжелые, и после такой маски они стали еще толще, еще тяжелее, и такой эффект жирных, грязных волос. Я даже рада, что я не нанесла этого себе на корни, Просто волосы тяжелющие, они вот реально тяжелые. Есть плюсы, конечно, есть для всех, у кого пушистые волосы, может быть, даже блондинкам подойдет, можно попробовать. Не наносить очень много. Я брала прямо такими... Кусками на руку И видно было, где вот этот кусок прилип Там совсем было тяжело отмыть Лучше распределить по рукам Потом наносить уже более равномерно На волосы Еще плюс, пахнут волосы вкусно Может быть, кстати, еще эта история нормально сработает В качестве термозащиты Потому что я сейчас же еще волосы выпрямляла Было видно, что вот по этим жирным кускам, заведешь ведешь Там Никакая влага не выделяется, волосы выпрямляются, наверное, без вреда для них. Навряд ли я себе сделаю подобную маску еще раз, потому что есть намного более удачные маски, кефирные, пивные, Соберем те, которые я люблю и от которых волосы действительно становятся шелковистыми, красивыми, а не жирными и тяжелыми, как от этой маски. Подписывайтесь на канал Секреты Роскошных Волос, приходите ко мне в Инстаграм, ссылочка есть в описании. Ну а в целом увидимся с вами в новых видео, где проведем еще много экспериментов касательно ухода за нашими волосами. Желаю вам всего самого хорошего. До свидания.